Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев, и мы все так же находимся в Дубае, и я продолжаю для вас освещать недвижку, которую вы здесь можете приобрести, и в принципе в этом комплексе мы уже были, когда снимали основной обзор, сколько стоит элит, сколько стоит эконом, сколько стоит средний сегмент, и мы посещали именно этот комплекс, называется он «The Palm Tower». И человек ко мне обратился после этого и говорит, у меня здесь есть угловые, а ты, говорит, показывал только прямые. И они действительно потрясающие. Вы просто посмотрите, насколько крутой здесь вид. И вообще, вот за все свое время пребывания в Дубае я понял, что Пальма, наверное, это самый крутой район, Но ну, по крайней мере, для меня. Вот именно если бы я сейчас приобретал недвижку в Дубае, я бы купил именно здесь. Я сейчас прицениваюсь и действительно хочу приобрести недвижку в Дубае. И вот на Пальму, ну вот, Пока не хватает денежек, но нужно заработать. Потому что он действительно очень крутой. Здесь создается очень правильный контингент людей. Недвижка здесь вообще не дешевая. И именно из-за этого здесь создается действительно хорошая комьюнити. Снизу есть вот такой вот сквер. То есть можно там прогуляться. То есть здесь вообще в принципе можно много где гулять. Огромное количество вот таких вот пляжей. Но честно, именно в этом апартаменте меня прям поражает вид. То есть здесь вот ты просто можешь сидеть вот на этом диване и залипать и ты не устанешь смотреть никуда он действительно крутой и стоит на сегодняшний день вот этот апартамент 4 миллиона 200 тысяч дирхам это примерно 126 миллионов прямой для сравнения стоил в районе там 110 где-то 105 миллионов рублей этот же конечно сильно выигрышнее выглядит он лучше просто за счет своего вида и использовать его можно как для себя можно использовать его для аренды ну блин мне кажется, вот такую красоту кому-то сдавать... Да, безусловно, это прибыльно. Но вот у меня бы, даже рука бы не поднялась, я бы использовал бы только это для себя. Или переехал бы в нее окончательно. Или использовал для набегов. Но друзья, может быть, еще бы отдал бы родственникам. Но кому-то просто в аренду. ну нет, не сдал бы. И если вы не видели тот обзор, давайте я вам просто покажу планировку. Здесь 104 квадратных метра. Есть вот такая спальня. Выглядит она вот так. Все, что вы здесь видите, это все изначально предусмотрено. И формат именно самого дома предполагает нам вот такую внутреннюю отделку. Здесь у нас гардероб, здесь ванна, сами по себе умывальники, унитаз и здесь еще есть душ. Также есть вот такая часть с этой стороны, то есть вы тоже можете хранить вещи. Причем в отличие от прямого апартамента здесь появилась вот такая вот часть. В том его не было. Я ее сразу приметил, потому что я вот занимаюсь монтажом видео и мне хочется иногда спокойно посидеть одному. Я бы сделал вот здесь какую-то ширму себе. И загородился бы, у меня был бы здесь ноутбук, и вот с таким видом я бы снял ноутбук. Просто потрясающее место. И огромный кайф то, что вы сюда просто приезжаете, кидаете вещи и живете. Не нужно здесь ничего дополнять. Ну, какие-то статуэтки можете поставить, теле купить, съездить или еще что-то. И по факту вы здесь покупаете не недвижимость, вы покупаете здесь не Infinity бассейн, который сверху. Да, безусловно, это круто. Не покупаете здесь кучу ресторанов, которые также в самом доме присутствуют. Не покупаете инфинити бассейны, которые внизу расположены, вы сейчас видите это все видео. Вы покупаете здесь в первую очередь пальму. Со всей ее инфраструктурой. Где вы сможете прогуливаться. Где вы сможете общаться с приятными людьми. Где вы обретете новые знакомства. Определенно они будут успешные для вас и полезны. И именно за это вы здесь платите 4 200. А для сравнения на Дубай Марине, например, вот в этом вот доме, видите, с прорезью. Там можно купить за эти деньги двушку. Здесь будет однушка. А однушка там будет стоить примерно 2,5 миллиона дирхам. Но это Дубай Марина. А это Пальма. И Пальма... Она действительно элитная, и она действительно крутая. И когда вот ты прям проникнешься всей вот этой атмосферы ты поймешь, что ну альтернатив-то как бы и нет. Кстати, в Дубае же собирается строить еще одну пальму. Она вот там он чуть подальше находится. И я думаю, что мы увидим с вами еще один бум на вот эту элитную недвижимость. И она будет востребована в цене. Она, кстати, больше, чем это Но на сегодняшний день вы можете купить это и наслаждаться уже тем, что есть сейчас. Потому что это действительно... Очень крутой апартамент с действительно потрясающими видами, на которые вы не устанете смотреть никогда. Пожалуйста. 4 миллиона 200, 000, но опять же, вы помните, что при покупке недвижимости всегда есть торги. Всегда это все можно организовать и сделать дешевле. Или 126 миллионов рублей на сегодняшний день, но лучше курс пересчитывать. Такое предложение было, господа. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.